Всем привет, вы на канале Тв. И сегодня я снимаю обзор на вот этот прекрасный альбом для наклеек из Дикси, называется «Смотрим, динозавры. Еще я, я была в самом магазине, и вот за определенные товары я получила вот такой набор с наклейками. Там одна фишка. Если вы соберете 20 таких фишек в специальный э, альбом. Вы можете подойти на кассу, показать его, и вам за один рубль дадут очки виртуальной реальности. Давайте рассмотрим альбом. А потом уже откроем вот эти наборы. Ну, вот на первом у нас изображ изображены вот такие вот очки. Вот на мальчике, вот они как раз будут за рубль динозаврса. Ну, это там надо вставлять телефон. Скачивать какую-то программу, вставлять вот э, какую-то из наклеек, что ли, чтобы видеть динозавра определенного. Ну, тут написано, смотри, динозавры, альбом для наклеек, Dixie магазин. Напи написано, собери коллекцию из ста наклеек. Так. Вот внутри здесь надо написать свое имя. Здесь вот динозавры изображены всякие. Так, вот дальше. Тут показано, как вот пользоваться вот этими очками виртуальной реальности. Динозавры вот всякие. Вот на другой страничке уже начинается идти вот ряд мест для наклеек. Вот тут даже показано. Где эти динозавры раньше обитали? Вот были они где? Вот тут. Вот, вот. Так. Вот тут еще есть. Очень много тут страниц. Мы посмотрим каждую. Поставьте лайк, если вам нравится этот альбом. Вот, вот, вот Так. Дальше. Вот такие динозавры, такие злые, это уже хищники идут. Тут всего таких вот мест стол должно быть. Так, вот тут, честно говоря, я даже не знаю, что это за страничка. Наверное, тут, не знаю, какая-то игра, что ли. И я даже не, не знаю, честно говоря. Так. Вот здесь продолжение, тут морские вот, всякие динозавры. Еще динозавров много, так дальше, Ой, как тут много наклеек. Очень много. Так, давайте дальше посмотрим. Так. Вот тут какая-то игра. Тут тоже, наверное, надо я не знаю, карандашом вводить, я не знаю. Вот такая вот игра. Дальше. Вот такие-то динозавры. Так, и последняя страничка с вот такими большими динозаврами. А тут что у нас? А, ну, тут просто показана вот вся коллекция а, вот этих наклеек, которые вам можете попасть вот в таких пакетиках. Ну что ж, а давайте теперь откроем пакетики и узнаем, кто нам попадется. Первый пакетик. Так, кто там, кто там, кто там? О, мне попался динозавр, вот такой вот, который летает. Еще мне попалась вот такая половинка динозавра. Вот мне попалась вот такая вот специальная, я даже не знаю, карточка, что ли, с помощью которой можно смотреть динозавров. И одна фишка. Положим. Так, следующий пакетик. Так, вон там уже вижу какого-то динозавра. Вот фишки. Вот тут тоже половина динозавра. А вот это карточка, чтобы смотреть. Это еще одна наклейка, которая нам попалась. Я их разложу. Я не знаю, хватит ли у меня места на их всех. Я буду даже, на альбомы двигать сейчас, аккуратно разложу. Так, судя по тому, сколько у меня таких пакетиков, а вот я их буду клеить. Потом, а покажу вам это в следующем видео. Давайте откроем пакетик еще один. О. Так, здесь вот половинка динозавра. Так, наклеечка. Вот какие-то там динозавры. Ой, нам попался вот такой вот динозавр. Карточка, надо, чтобы смотреть. Положу сюда пока что. Откроем еще. О, здесь нам уже какой-то другой попался. Динозавр. Жалко, что еще пока никаких вот собранных не попалось. Вот еще, чтобы смотреть. Летающий такой динозавр. И половинка. Так, откроем еще один. Так, кто же тут у нас? Кто-кто-кто? Ой, аккуратненько достаю. Сейчас. Так, подождите-ка, подождите-ка. Посмотрите, мне попался полный динозавр. У меня теперь есть уже одна наклейка, собранная. Я ее положу вот сюда, чтобы было вот красиво вот так вот. Вот динозавр. Так, вот еще одна наклеечка, очередная фишка. Так, это чтобы смотреть динозавров. Порожу вот сюда. И вот такая наклейка с таким динозавром. Так, дальше. Так, кто нам тут попался? Тут нам попалась вот такая же наклейка, как и была. Я его положу на нее. Потом мне попалась... Ну, вот такая же фишечка, лапочка. Попался вот такой страшный динозавр. Надо его вот, вот сюда положить. И вот, чтобы смотреть динозавр, вот такой водный. Так, давайте откроем еще один вот этот сюрприз вот он давайте опа Оп Оп. ой там не очень хорошо о, все все, вот так берем открываем ой, фишечка вот такой вот динозавр чтобы смотреть вот такой вот красивый так, у а меня тут половинки динозавров попались. Вот, сейчас я вам покажу. Вот. Вот динозавр. И... Подождите-ка. Это не соединяется? А, да, это соединяется. У нас еще одна полная наклейка. Давайте ее вот сюда вот положим. Это уже хорошо. Откроем еще одну... Упаковочку. знаете кажется я вижу что у меня еще собралась одна наклейка сейчас фишка положу ну, так вот это, это надо смотреть динозавров вот такой вот Ложу сюда вот посмотрите вам не кажется что я собрала еще одну посмотрите да я собрала еще одну так, давайте положим вот этого динозавра сюда. Мне еще попалась вот такая вот половинка. И, пожалуйста, ставьте лайк, если вам нравятся такие крутые наклейки. Давайте положим его вот сюда наклеечку. Так, еще один пакетик. Так, мне вот попались такие вот динозавры. Красивенький. Я их положу сюда. У меня даже уже на столе места нет. Так, мне попалась вот такая же вот. Положу сюда. Фишка. И вот такая вот половинка динозавра. Положу сюда. И остался последний пакетик. Давайте посмотрим. Может у меня еще будет одна полная наклеечка. Я не знаю. Так, Достанем. Так, положим вот сюда вот фишечку. Вот это, чтобы смотреть. Вот Я вот сюда что-то положить. Так, посмотрим. Больше у меня никаких собранных нет. К сожалению, нет. Еще мне меня попался вот такой динозавр. Это было все. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.